Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами будет урок по математике для начинающих с нуля. Урок по математике в веселых тонах. Посчитаем нашу пенсию. В чем сразу о пенсии? Ну, как бы так. Что делать еще в преддверии информационные блокады пенсии до да, пенсии у нас ну, допустим 14 вполне зимой 14 зимой но ну, у нас это я имею ввиду у меня в санкт-петербурге по инвалидности ну вот это у нас как бы доход и как бы мы вычитаем все что мы найдем все мы учтем ну, в принципе, кварплату мы не учитаем, потому что... Ну, зачем его читать, как бы? А, ну, можем, в принципе, где-то около... Было шесть в этом месяце. Ну, пока что Бог миловал нас, и а, бабушка Царство небесное оставила нам наследство... Заработанную тяжелым трудом однокомнатную квартиру. Поэтому, вообще-то, вообще-то, 6 тысяч, ну, или, допустим, летом она поменьше будет. Может быть, будет 3 тысячи даже, как-то так. Все равно вычитать ее придется. Да, ну, если, конечно, к нам не придут граждане, которые заботятся о нашей безопасности и не внесут ее за нас. Ну, так они не придут, давайте вычитать пока то, что... Вот 900 я сразу вычитаю. Интернет у меня, 900, вычитаю. Ну, в столбик немножко не так вычитается. Получается у нас 13100. 13100. И вычитаем потом мы еще проезд 576 вычитаем отсюда 576 76 это у нас получится 4 2 запоминаем здесь 5 а здесь получается у нас 9 4 получается и вас 12 тысяч там 12 тысяч и итого ну я еще вычитаю вот 70 умножая на 30 получается 200 200 это табак 200 это табак я тоже вот вычитаю вот потому что когда я нервничаю Ну, Здоровый образ жизни, кто у нас ведет, тому хорошо на лыжи катается. Или, допустим, там, ну, мало ли кто что делает. Это его дело. Я вычитаю уч... я лично табак, потому что мне приходится цену, да, на него, которую взвентили я вычитаю. у меня получается 10 тысяч четыре. Вот. Отсюда, кстати, можно вычесть сразу телефон. 340 рублей. Итого получится у нас здесь 4, здесь 8. Здесь получится у нас с 12.3 получится. Ой, так да да из 12,9 из из 12, 9 получится тысяч девятьсот. цены на табак конечно четыре. причем это вот это пока квартиру я еще не вычитаю потому что как я уже говорил что а, да царство небесное нашим всем покойным Предкам, которые, в общем-то, нас до сих пор еще кормит, Как-то неудивительно. М -м да. А, Все остальное, как бы, уже... Что-то как-то... Ну, не у всех получается заработать. Ну, у кого-то инвалидность, у кого-то свои какие-то проблемы. Не у всех получается а кому-то вообще не очень-то... Да, кто-то может деньги копит, кто-то не копит. Но это не важно. И вот такая пенсия. Значит, это без вычета кварплаты. Еще у нас 9000 получилось. Еще много причем. Я хочу заметить, что... Да, 9984. Что мы отсюда вычтем? Ну, отсюда вычтем где-то примерно, если брать в среднем около, около где-то 18-20, ну, или и может быть 40. В общем, три пакетика мы вычитаем, или банка, допустим, корма стоит. Кстати, вот эти все вискосы, да, и дорогие их аналоги, также и кетикеты, все это отрава, поэтому, ну, когда что, можно сварить коту поесть курицу с кашей сварить ему с морковкой ничего страшного ну или консервы допустим есть но все равно это получается около 90 на 30 это получается 2 700 примерно до да, примерно 2 700 ну может быть 2 500 если Купить э, грудку бро бройлер, бройлерного цыпленка, которая такая-такая такая огромная, что я даже не представляю какой-то цыпленок. Сам по себе весь, если у него такая грудка. Ну, такие цыплята. Что ж поделать. Да, ну... Э, ну, морковка, да, каша. Возьмем 2500 в среднем, получается, у нас. 7000, 7484. И 8484. Отлично получилось. Вот. Ну, и, в принципе, все. В принципе, больше мы отсюда ничего не вычитаем. То есть, мы кварплату вот эту мы не вычитаем. Ни 6, ни 3000. Зачем нам его. А, лекарства еще забыли. Ну, лекарства, да. Вычитаем 313. 313 на месяц. Это мы считаем, если. Ну, где-то мы уже сэкономим, если не болеем, так это еще и хорошо. Инвалидность, ну, мало ли там что подумаешь. Один, значит, получится 7. И здесь получится один. Семь, один, семь, один, семь, один. Замечательно. А, вот, теперь вычитаем а, отсюда еще восемьсот. И это тоже такое независимо от нас. Ну, санкции, не санкции, я не знаю чего. Один, семь. Да. Да, да, да, мне скажут, вот, иди работай, иди работай. Ну, как бы вторая группа инвалидности, но ну, я как бы работаю, пожалуйста, подрабатываю, да, да, вот, подрабатываю. Ищу заказы, и я курьер, фрилансер, вот, могу даже показать, вот. А, вот, замечательно, а, это, это у меня группа по изучению корейского, ну, корейский это ладно, а, да, где же моя группа, вот. Доставка в Ленобласть Стрела. Ждем ваших заказов. Да, мы вам всегда рады помочь. По самым низким в мире тарифам. Вот. Здесь курьер наш на Тахте спит. Да, кстати говоря, неплохо, не, неплохо питаясь, спит на Тахте. Так, теперь у нас что? Мы читаем за 11.8. Это получается 3. 3. И теперь у нас остается 6.000. Так, это первое лекарство, это второе лекарство. Третье, но ну, мы можем, конечно, вычесть третье, но ну, его пока нет. Я его не покупаю, но надо будет вычитать. Но ну, вычтем сначала, сначала четвертое. 400, если убрать брать так, усредненно. Вычтем 1, 7. Из 13, 4 это будет у нас 9. Значит... 9 и 5. 5 тысяч 971. Ну, я думаю, и хватит, в общем-то, этих лекарств. Надеюсь, что... Ну, еще можно вычесть, конечно... Но ну, не запланированной не будем. То есть, 5 тысяч 971 рубль. 5 тысяч 971 рубль. Не вычитая, не вычитая кварплаты зимой и зимой не вычитая кварплаты летом. Ничего мы не вычитаем. Потому что, ну, как бы уже там уже в минуса уйдем. Вот, причем, да, причем как бы это у нас, это у нас табак, это у нас телефон. Это у нас карточка на проезд. Это у нас что? Я уже забыл. А, а это у нас что? А, это у нас интернет. Да, где, кстати, собственно, и подрабатываем. Да, ищем подработки, а также работу, потому что, ну, где ее искать еще? В интернете, конечно, не на ярмарках же. Не по ярмаркам же ходить. Ну, в центр занятости можно еще пойти. Но я летом обещал туда прийти, а туда приду. Как безработный, да. Какие-нибудь, может, работы там найдут или обучение какой-нибудь, деятельности меня какой-нибудь... <coughs> Но это до лета еще, как бы, как говорится, далеко. Так, а 200, что это у нас было, я не, я, я не помню. Что мы вычитали, то 200? Так, подождите, это у нас, это у нас еда кота. Да, это у нас еда кота, это у нас лекарство, это у нас лекарство, это у нас лекарство. Ну, лекарства тоже нужны, потому что без них, э, как пойдешь на работу? Без них же не пойдешь на работу. Вот, э, так что вот как бы так. А это-то, что я вычил, я уже забыл а это я табак... а это я правильно это я табак вычитал да да да это я вычитал табак вот видите вот так на курво уходит то есть это... это я просто в столбик здесь вычитал то есть тут идет минус уже минус так все а... все так она уменьшалась 9. И так потом она уменьшалась, уменьшалась, в общем, она уменьшилась. Неизбежно, причем, да, как я уже говорил, за квартиру, собственно говоря, как бы, как бы счетчики, не счетчики, да, за квартиру, конечно, надо платить. Ну, собственно, как бы, вот мы... Для этого с котом, с котом вместе мы, с ко... вот он лежит, ждет заказчиков. Я тоже сижу, жду заказчиков заказов на доставку в Леновую область. Доставка у меня прекрасная, прямо, да, по самым низким мире тарифам. Но вовсе не потому, что у меня такая пенсия, не потому, что мне как бы... Да, я не... просто на другой работе, я буду злой, как бы, и всем будет плохо, вообще, ну я сейчас-то не очень добрый, но вообще-то а, на другой работе я буду еще злее и а, толку не будет ни мне ни кому. А курьерскую работу я люблю, поэтому ищу заказы. Также а, заказы ищу а, не только еще сам, но и предлагаю всем курьерским службам. Также сейчас появились новые всякие возможности. Телефоны, андроиды, да, можно, например, ну, в, работать на сервисах. Раньше работал на юду на, на курьере, подрабатывал тоже, когда был такой сервис. Но сейчас его нет. Сейчас появляются другие сервисы. Ну, и можно можем сказать, что более лучше они устроены, по крайней мере, на юду а, как бы такой сервис, который забрал себе всех, всех, всех, всех, абсолютно все сферы и выдавал там э, бонусные такие бонусные, типа 1500 бонусов, на которые можно в, выполнять заказы но это себя не оправдало, потому что как бы, когда все уже заказов было не очень много, но были а потом, когда э, уже надо было вносить деньги собственно, я и не знал, как их вносить И до сих пор Вот, например, еще Сайты э, де, делают также в Стреле Еще у меня, да, ВКонтакте группа И сайты Также, также блоги И все это, все это помогает Вот, в курьерской службе Работаю тоже в Телеграме Здесь, правда, молодежь Она более активная она быстро забирая заказы, вот курьерская служба, вот она мне помогает, вчера я заработал, заработал, и на целый день нам хватило, потому что в стреле, ну это я как бы сам, пока я дождусь, меня и никто не знает еще службу, не знает кто, как я работаю, человек же не знает какой у меня опыт работы курьером, что я могу, что, что не могу, конечно человек доверять будет мне, без всяких там гарантий, без всяких документов, хотя у меня все хорошо. То есть тут-то я работаю через сервис, у меня нет такой информационной возможности, как у сервисов, которые рекламируются, которые у них разные технологии есть. А у меня такой возможности нет, поэтому я самостоятельно ищу заказчиков. Вот. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что просто как бы уже мне, собственно говоря, от всего этого даже, то есть, что происходит, ну, есть какие-то вопросы такие, да, сугубо политические, там, вопросы безопасности страны или еще чего-то, еще чего-то. Но мне, честно говоря, вот я скажу, что мне это по барабану, потому что, безопасности прежде всего это когда у тебя люди нормальные, когда они у тебя в твоей стране они чувствуют себя хорошо, чувствуют себя свободно. Они могут радостные, когда они. Тогда страна безопасная, тогда страна безопасная, потому что они ни, ничего не боятся, никаких угроз, которые навязывают, как бы и говорят, что те враги, там враги, сям враги. И сейчас, сейчас любой человек, любой даже я не знаю, ну, кто уже сейчас дети очень умные, даже да они, даже дети понимают, что сейчас э, война, война невозможна. Невозможно, почему? Потому что сейчас такое оружие, что не останется никого в живых, и Земля, Земля, наша планета погибнет. Поэтому бесполезно все все эти махания все эти как сказать это всякими всякими оружиями там ну что сейчас конфликты конфликты эти которые да там люди тоже их поссорили между собой тоже тоже сказали там те те фашисты эти не фашисты на самом деле люди все нормальные, просто кому-то это надо, политикам это надо, а людям это не надо воевать, потому что будет, ну, если до такой степени накалить обстановку, то не будет никакой безопасности страны, вообще не будет ни страны, ни, ни земного шара, как мы его знаем, все будет просто, не знаю, может какая-нибудь ядерная зима, понимаешь? Понимаете, вот кто этого хочет, я не знаю. А я хочу просто, просто работать, пока еще могу, да, и чтобы у меня вот такого, такого вот этого, да, ну, это, грубо говоря, ну, на питание, на питание там что, если вычесть там рублей, сколько можно там, собственно, питаться, если... Нет, ну, конечно, надо покупать и мыло, да, и... Иногда надо покупать и стиральный порошок, но ну, одежда более-менее, одежда где-то, ну, с обувью еще чуть посложнее. Ну, конечно, сейчас есть секунды, есть благотворительная организация, но это у нас в Петербурге, где можно недорого, да, приобрести одежду, в общем-то, с этим проблем Проблем-то не очень. Да и питаться где-то можно есть, да, помогают с питанием какие-то места. Но, честно говоря, не хочется этого. Хочется самому нормально прийти, э, купить нормально, да, что-нибудь поесть, приготовить, э, как это ни странно, да, никаких изысков, ничего, а просто вот так вот что-нибудь такое, ну, я не знаю, ну, картошки или, допустим, там... Это, это все доступно, да, то есть... На эти вот, если не учитать опять же, квартал, да, даже если вычесть 3000 отсюда, значит, это получится. У нас 2000, 2000, 971. Да, ну, практически 3000, то есть по 100 рублей в день. Ну, 100 рублей в день – это шикарно, я считаю. Шикарно 100 рублей в день. Потому что все остальные затраты уже, как бы, произведены. Вот. Ну, отсюда можно, конечно, да, участь какие-то. Вот. Но вы понимаете, что это, допустим, это, ну, называется, как бы, существование. Нам, конечно, хорошо сейчас. У нас нет, нет блокады, нет у нас каких-то таких трудностей. У нас сейчас сиди вот перед интернетом, разгла разглагольствуй, да, как... У кого-то пенсия вообще там, ну, не знаю, пять тысяч или семь тысяч, да, и он про это все, это все, как бы он думает, что я еще хорошо живу. Да, я еще хорошо живу, вот, потому что у меня есть интернет, потому что у меня есть... Свои проекты, общения, а что мне еще делать? и Идти в Макдональдс работать или куда идти мне еще? В пятерочку может быть работать? Меня не берут ни в пятерочку, ни в Диксе. Кстати, в тот же Макдональдс меня тоже не берут. Меня никуда не берут работать. Я прихожу, я говорю, инвалидность вторая группа. Все, меня никуда не берут. И кондуктором меня не берут, тоже не берут. Может быть, я где-то и поработал бы мерчендайзером, ну, может быть, но, но вряд ли. Потому что сейчас по таким показаниям, поэтому я работаю там, где я всю, всю жизнь работал, я работаю курьером. Что в этом такого плохого? В этом ничего такого плохого нет. А все курьерские службы у нас в Санкт-Петербурге, я у них во всех практически уже поработал, но не в крупных, потому что в крупные я уже, когда получил инвалидность, не смог устроиться, поэтому я пошел. во а все, которые, где работают, тоже инвалиды-пенсионеры, потому что за что нас любят? Вот за это нас любят. Вот за это вот нас любят. И вот за это вот нас любят. Да, потому что это огромные затраты на самом деле. И вот поэтому инвалиды, пенсионеры ходят, э, да, я ходил не, не только... Это сейчас стало шикарно за одну доставку еще получать. Раньше было там, считалось, ну, в некоторых службах 50 да, за одну доставку, где-то э, где 100, сейчас уже где-то и 200, да. Вот так вот растет. Ну, а что, если я поехал и 4 часа я работал? Думаете, я просто курьер, я не работаю. То есть работа – это пятерочка, это Макдональдс, это там, ну, любая другая работа. Там президент работает или, допустим, там в метро водители там работают на трамваях. Да, это работа, конечно. А курьер – это не работа, это просто это как бы он развлекается, он как бы вышел, как бы прогулялся по свежему воздуху и как бы принес, да, приехал на метро куда-то, там нашел адрес, доставил, все, ничего не перепутал, все достал, все принес, точно в срок, аккуратно по назначению. Вы как думаете? Ну, 4 часа он потратил. Сколько он должен получить за 4 часа времени, которое он потратил на работу? Для людей. Он ничего плохого не делал. Он помог людям. Сколько, как вы думаете, он должен получить? Ну, кто-то скажет, ну, сколько? Ну, 100 рублей в час, ну, многовато. Ну, как бы, 4 часа он 400 рублей получил. Ну, как бы так. Ну, кто-то скажет, ну... Не знаю, ну а сколько ему давать? 200 в час, что же он за 4 часа будет 800 зарабатывать? Больше, чем там, я не знаю, у учителя в школе, наверное. Ну, а, ну давайте ему в час там сколько платить, сколько за доставку. А в некоторых службах я переработал и в даймиксе, и в деловом Петербурге, и в каких только я не работал. И в разных службах, в разных этих... Везде, везде были разные, конечно, тарифы, разные отношения. Где-то 100 рублей было за доставку, где-то по-разному было. Но сейчас мне 8-часовой рабочий день уже не нужен. Вот если у меня в день будет, допустим, 300 рублей, вот мне хватит. Вот 300 рублей, ну это, так грубо говоря... Вот это, да, мы а, возьмем на это нужды, допустим, вот это вот, а, это все, это, допустим, нужды какие-нибудь а, не, бытов, не бытового характера или бытового, но это не на еду, это что-то такое, допустим, Ну, что-нибудь, что-нибудь такое, Неважно что, что-нибудь. И вот мы 300 рублей заработаем в день, и прекрасно, да. Заработаем, конечно, 500 еще лучше, за пять часов работы, допустим, но 100 рублей в час, что ну, для курьера квалификации нету, Нет никакой квалификации, да. А опыт работы, вот пишут, не нужен опыт работы. Да, конечно, не нужен. Я в 14 лет пошел, у меня никакого опыта не было. Дали вон газеты, носит по ящикам, да и все, какой там опыт. Написал, написал адреса по ящикам, разложил газеты. И сейчас вот что, дали адрес, дали тебе это. Вот сейчас Google эти навигаторы, есть Яндекс-карты, иди и разноси. Ну, правильно, но дело в том, что... Да, считается как посыльный, да, как бы как бы низшей ступени никакого нету, как бы до сих пор я ищу без, без квалификации, без опыта работы, как будто так, будто курьер это вообще просто, я не знаю. Ну, допустим, да, допустим, не будем преувеличивать значение курьеров в нашей жизни, а просто, э, скажем, 100 рублей в час для курьера нормально, вот 300 рублей я заработал, 3 часа поработал. Пришел, позанимался своими проектами в сети для инвалидов, которые, которые тоже финансируются. Ну, может быть, отсюда финансируются или отсюда финансируются. Я не знаю, откуда они будут финансироваться. Откуда-нибудь. Вот. Кстати, да. Кстати, сейчас я решил, что надо искать спонсора. Искать спонсора, благотворителей. Иначе, ну как, понимаете, это, конечно, можно выплачивать зарплату в моих проектах, там это все, это все, конечно. Но хотелось бы, как говорится, стабильности, а чтобы была стабильность, нужен серьезный ресурс, серьезный портал. Вот. А если э, этот портал, ну, конечно, можно накопить, так, по 2971 на портал копить, для будущих поколений инвалидов, э, так скажем, которые народятся... Народятся непременно при таких вот условиях существования. Вот. Ну, допустим, 300 рублей, да? И вот это все пошло прекрасно. Да, это даже многовато на на еду. Но Можно купить там кто что, как говорится, кто питается. Можно купить макарон, можно купить булочек. Например, там ватрушек, ватрушек каких-нибудь. А можно купить там. Ну, молока, конечно. Вот творог. Врач прописал творог. Я же не виноват. Я его, в общем-то, не очень ел, но врач прописал так. Вот. Да, и о, в солнечный свет прописал. Кстати, кстати, вот у нас на D3, что я хочу сказать, анализ, да, крови на D3. У нас в нашем солнечном Санкт-Петербурге. Почему-то, э, почему-то, говорят, что делают за м, деньги. Вообще это как? Я хочу спросить, добратиться. Вот Президент. А, это я вообще записываю обращение, э, обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину э, с, по, с к, Так сказать, с предложением. Отменить. Э, отменить.. Э, на анализ крови на D3 в Солнечном Петербурге, потому что он тоже родом из Солнечного Петербурга. Вот, хотел бы напомнить наши солнечные нашу солнечную улицу Маяковского, окошки, да, из, из родильного дома Снегиревка, если он, конечно, там родился. Вот. И э, вырос в Санкт-Петербурге. Что делается? Что D3, D3, да, это витамин. Деньги платить за его, за его анализ. А его необходимо контролировать. Если нарушение обмена веществ, тут ничего не попишешь. Его необходимо контролировать. Вот. И, и еще с такой вот... Э, да, раз уж... Что я буду тут э, с, говорить? Что? Уменьшить, уменьшить кварплату? Ну, это нереально, потому что... Потому что все коммуникации, электричество, все, газ, свет, вода, все, все, все это требует обслуживания и требует это работ, работников, зарплат и все это. Конечно, все надо платить, все непременно. Что я могу еще сказать? Ну, насчет, на, насчет курения, то что... Это уже, как говорится, дело каждого. И от того, что запрещают, а от этого человек меньше курить не будет. Хоть как запрещай. Вот. И, и, и, пить, и, и пить, кстати, тоже, да. Это только если уже ему самому плохо покажется от этого. Вот. Но от того, что мне запретят, говорят, вред от табачного дыма, я считаю... Вред это когда вот у меня вдруг аккаунт заблокировали, да, и начинается. Все со всеми воюют, понимаете, как бы вот Google, да, это вот что-то такое, Google, что там, Америка, да, Викс это у нас чего, Англия, да, все, всюду шпионы. Яндекс, Яндекс это у нас, и все начинают воевать за этих э, своих... Потому что там реклама, там деньги, ходи туда, не туда, соцсети тоже воюют, ой, мы там умрем, нам нужна реклама, бедный ВКонтакт, бедный ЖЖ, и вообще, ой, как же этот Телеграм, надо его срочно блокировать. То есть, а что все для людей хорошее, почему они могут отдохнуть, вот в телевизоре есть реклама, могут они отдохнуть здесь от нее, например. Я так считаю, да? Потому что все равно, что там показывают, купить это невозможно. Вот вы сами видите, вот по расчету. Да и что мне толку смотреть на какие-то там, что-то там возникает такое привлекательное. От, мне от этого совершенно вот вообще по барабану. Я сам знаю, что мне, что мне покупать. У меня весь бюджет рассчитан. Где что покупать? И продукты тоже так, чтобы все уложиться. Да, в эти там, может быть, и и сто рублей, может быть, уложусь какой день, какой день и двести, а какой день пойду в магазин. Вдруг все закончится. Надо купить. Что надо купить? Надо купить хлеб, надо купить батон, надо купить э, закончится рис, э, закончилась греча. Закончится, что там у нас еще закончилось. Геркулес закончился. Тоже очень полезно. Да, тут в газете писали, что студент прожил на полторы тысячи. Мол, типа какой он молодец. Ну, студенты они такие. Геркулес. Геркулес. Все это закончилось. Ну, еще, эм, допустим, да, и творог нужно купить. И, может, банку варенья тоже, я думаю. Потом чай, ну, можно... Чай обязательно, потому что куда же без чая это Чай обязательно купить. А, что еще купить? А, ну, в общем... Да, булку, да, или какую-нибудь с чаем-то что-нибудь. Булка, допустим, с чаем. Или сыр, допустим, так где-то примерно. Вот, я пока еще в монастырь не ушел, так что, в общем, хлебом с водой тоже я, в общем-то, не очень-то как бы это, ну, может, надо привыкать, я не знаю. Ну, как бы вот так... Для здоровья считаю очень полезно. Да, молоко еще. Молоко надо покупать. А, молоко. Ну, овощи. О овощи, конечно, надо покупать тоже овощи. Желательно и тоже зелень покупать. Полезно очень. Овощи. Овощи. Морковку, ка картошку, капусту покупать. Вот. То есть все вот это, все вот это. Ну, какой-то день что? Какой-то день хлеб, какой-то день рис, какой-то греча в магазине. То есть это все купить. Ну, иногда бывает, да, начинаешь набирать чая побольше. А, ну еще, да, м -м, куриную игру эти бройлерных цыплят, потому что только м -м, кот у меня не может другой есть. У него зубов, потому что нету. Ну, в общем. А -а -а -а -а. Как бы, можно сказать, шикарно. Шикарно еще живу, шикарно. Ну, сахар, да. Сахар. Когда кончается сахар, это вообще труба. Одно время я привык, вообще без сахара обходился, а сейчас что-то не могу. Сахар. Вот, в общем-то, как бы и, -и нормально, да. Пельмени нет, но ну можно купить, конечно, пельмени, я, в общем-то, мясо ем иногда, пельмени покупаю. Да, покупаю пельмени, а рыбу, честно говоря, я не очень, ну, как-то я купил пару раз консервы и чуть не траванулся, поэтому, ну, там, да, покупал сайру, даже горбушу покупал, но что-то я как-то поел, так плохо было, я не знаю масло подсолнечное но если жарить не очень часто масло подсолнечное конечно подсолнечное и как бы еще и еще надо ну мед мё можно хотелось бы конечно меду иногда ну варенье можно так что еще у нас а, майонез майонез или кетчуп ну, можно купить ну как бы здоровое питание майонез немножко там слобода там да кетчуп какой нибудь хрен обязательно вот хрен без хрена вообще никуда хрен купить и вот так как бы да то есть все это все это прекрасно да при заработке когда есть заработок то и прекрасно как бы на все хватает и, и даже еще остается на, на проекты вот но если, э, как бы, намеренно, понимаете, как, как бы это, а, это обращение, да, к Владимиру Владимировичу Путину, э, отк открытое, понимаете, Владимир Владимирович Путин, вот, если вот так намеренно мешать, да, вот, говорят, мы там не любим, там, президента, оппозиция, там, ФСБ, там, и все такое, да, ну, кто-то любит, кто-то не любит. Но дело-то не в этом, а дело-то в том, что люди э, могут вообще свободно заниматься вообще своими делами. Что вообще-то дела нету никакого совершенно. Вот как власть была у меня бабушка, царствие небесное, 1915 года рождения. Она пережила всех. Кто там был? Э, революция... Ленин, Сталин, все и же с ними там, и после, и Брежнев, и всех-всех-всех, э, Хрущев, Андропов, Черненко, Громыко, я не знаю, жив еще не жив Громыко. В общем, короче говоря, э, да, ну Михаил Горбачев еще жив, э, Ельцина, э, тоже, все жив, Ельцина тоже, всем всем, царствие небесное, и вот <сех> всех она пережила. <сех> и что она делала всю жизнь, она работала на тяжелой физической работе. Прижила блокаду и на тяжелой физической работе работала. Вот. И заработала. Умудрилась таки, умудрилась таки заработать э, в кооперативе. Да, на, на собственно, однокомнатную, далеком-далеком тогда веселом поселке. Да, умудрилась. Ну так вот. Вот. И что я хочу сказать. Она, она... Честно говоря, не знаю, как она относилась к политике. Она никогда про это не говорила. Она все время э, говорила. Э, говорила она. Я, конечно, был ребенком, ну, потом уже подростком, потом она уже другие отношения были. Но вообще мы с ней спорили. Э, спорили, я говорил, что Бога нет. Она говорила, Бог есть. И говорила, что.. Э, Молилась по-своему, да, и Бог, и Бог для нее. Она очень такая, она была, ну, как бы сказать, даже в детстве, когда я был маленький, она никогда не кричала на меня, никогда не кричала, никогда не кричала и тем более и тем более не, не била ничего. Она очень, очень она была очень такая. Она, конечно, была суровая, она все время как бы по-своему все делала. Вот я на нее часто кричал. Но она нет, она все даже сразу прощала, если я даже там ее бывает, бывает прямо я не знаю, что с ней, что уже хотелось прямо прибить на месте, потому что она делала все по-своему. Но она все потом до истерики доходила и вот проща, прощала и ничего, ничего, говорит, я ничего не помню плохого. Плохого не помнила, дожила до, до 97 лет, вот э, работа, ну, конечно, когда, пока она могла, работала. И государство тоже, говорит начальство, только так, госзаймы, облигации госзайма надо было покупать, да, и покупала на облигации, потому что... Некуда было деваться, потому что, говорит, начальник запрет, говорит, и не выйдешь, говорит, пока не купишь эти облигации. Она плачет, говорит, у меня ребенок маленький, а пофигу, вот так, и покупала эти облигации. И в конце концов, ну что, да, в конце концов, в этот жилищный кооператив, в общем, да, квартиру она, собственно говоря, своим трудом смогла, да, взносы, вступила, да, эту квартиру, потом... А потом еще, а уже она накопила, я же как говорил, своей сестрой тоже, тетя Настя, царство небесное, по 6 тысяч советскими деньг, деньгами. Вот, и что сделали тогдашний наш сберегательные кассы? Ничего не сделали, просто деньги украли у них, украли и все. Ну, не только у них, у всех украли. Государство так обворовало, вот так вот. Я хочу сказать, что у меня политические взгляды вообще нету, никаких политических взглядов. Я хочу, чтобы все люди уже имели равны, равные права, равные возможности, чтобы было не вот такое вот слежка, почему меня проверяют рюкзаки, вот почему. У меня бабушка здесь блокада прижила, я коренной петербуржец, да у всех так. Это вы думаете, как на нервы действует? Какая такая наша безопасность? От кого наша безопасность? Это все сидя, сидят люди под это, это вредным, вред это все облучение. Им там больше часа нельзя сидеть у этих сундуков, потому что а, а, там, там вредное облучение идет. Ну да, оно минимально, но конечно минимально, но не постоянно же. А, зачем это делать, я не, я не понимаю, не представляю Все время эти, эти камеры для безопасности? Ну, блин, я не знаю. Прослушивание. Взломали, взломали телеграмм ФСБ взломала Telegram, Говори, говорили тут, да, что писали, что они. Ну и что? Что они прочтут? Наш, наши переписки, а, которые они спокойно там читают ВКонтакте, там не собирается ли. Оппозиция там или что что говорит да конечно я иногда ругаюсь и, и на, на, матом даже бывает ругаюсь и на всех и на президента и, и же с ними и на фсб иногда бывает да всех поливаемо ну и что оппозиция что про что причем причем здесь оппозиция кто-то хочет свергнуть там власть или что причем здесь это, вы посмотрите, что, что творится, что творится, какая власть, какую свергнуть власть, куда ее свергать. Сейчас люди живут, понимаете, это, здесь ситуация одна, где-то ситуация совершенно другая, поэтому сейчас нет такого, как в советское время, что у всех все там более-менее, да, ну, там, конечно, была тоже своя какая-то, Градация. Ну, по крайней мере, как мы жили э, в моем кругу, так все получали зарплаты. На заводе или э, в институтах научно-исследовательских по 100 чем-то рублей. Все советские люди жили. Я вырос тоже в советское время. Вот. И тоже всю жизнь работал, несмотря на инвалидность. И тоже работал с инвалидностью 15 лет. И работал все эти годы, ничего страшного. Но время идет, время идет, а возможности, возможности работы даже не только курьером, а даже в интернете у, у людей, которые еще хуже моего заболевания, которые, и которые еще меньше пенсии, у них возможности уменьшаются. Это надо понимать, чтобы, чтобы вообще себе представлять, что такое вообще человеческая жизнь, да, не это все, это все, это я еще хорошо живу, а вообще понимать, что надо давать людям возможности, надо людям доверять, а не так, что свои же граждане, если, если будете так относиться, унижать, потому что, потому что столько миллионов, столько миллионов людей Говорят, что-то кто-то сделал, сделал для людей хорошее, и столько миллионов людей обрадов, обрадовались, что наконец-то что-то хорошее появилось. Как, почему это надо блокировать? Да, и карточки. Почему сейчас не делают карточки с фотографиями? А паспорт? Паспорт для меня, вот говорят, родина, там, патриотизм какой-то. Родина вообще для меня не имеет никакого... Никакой привязки, ни к гимну, ни к гербу, ни к флагу, ни, ни, ни к паспорту, вообще никаким бумажкам. вот А во, что воюют между собой, ну, так это деньги. Конечно, каждый хочет, допустим, какая-то компания хочет, чтобы деньги шли к ним. И вот они между собой за это воюют. Да, допустим, там кто? Вот у вас такой-то браузер, вот у вас там... Вот вы гуглом пользуетесь, вот почему вы не пользуетесь Яндексом. Да я не знаю почему, потому что я новости не хочу читать. Имею я право их не читать. Да, ну вот, как кстати, насчет политики. Имеет право человек быть аполитичным, вот. Имеет право? Имеет. Да, может быть я вообще как бы... Такого склада философского человек, да, и почему, да не только я, мало ли кто. Почему они все должны, все должны блин, заниматься тем, что... Вот сейчас пост, э, Великий пост, например, да, и спокойно, спокойно можно отдохнуть. Отдохнуть от политики. Да. События, вот все события, и все вот, да, говорят вот то, то, то, все. Ни один, я вот сколько помню, ни один великий пост вообще, блин, спокойно не проходил. Всегда какие-то, я не знаю, что-то, то выборы, то перевыборы, то еще какая-нибудь... Я не знаю, как на, на, на это вообще вообще поднимается. Вот я считаю, что вот это все, вот эти все трагедии, все из-за этого, потому что Богу гневить не надо. Так. какую-то устра... устраивать, какую-то именно в это время устраивать какую-то напряженность с, Амери... с, с Америкой там или ты что-то говорить, да ерунда все это. сами же сюда все, все, все уже сто лет назад пустили все иностранные компании, вон Щ сейчас уже любую точку это самое мира можно посмотреть практически на карте, да, и, все уже Любой человек может снять, хоть где. На телефоне. И, пожалуйста, вот. Везде все-все-все посмотрят. Какие ракеты, какие войны, войны. Если ра ракетами воевать, так смысла воевать нету. Потому что э, не будет того завоеванного ничего, никаких ресурсов не будет. Безопа безопасность. Вот государство. Огромное государство, да, и э, для меня, если честно говоря, вот это ничего не значит слово. Ничего не значит. Я не знаю почему, как-то вот действительно и паспорт этот нужен только для того, чтобы больше кто-то вот деньги собрал, что я вот это здесь живу, а нет, мне вот туда вот нельзя, надо мне то-то, то-то сделать там, ну, как бы какую-то там... Доказывать, что я имею право куда-то поехать, да? Почему здесь я должен быть заперт вообще? Ну, не только я вообще. Почему люди должны быть заперты? Да, он на эти самые... На экскурсии ездит иностранцы. У них уже сколько им лет там уже, не знаю, за 80. А с интересом смотрят. В России там, да, у них... Я вот так не представляю наши... наши чтобы поехали там люди уже, которым не знаю сколько там лет посмотреть просто на автобусе, на экскурсии, посмотреть, поехали там Рим или Париж, вот так вот у, вместе все собрались, такое уже возрасте, почтенном. Мы поехали. Что-то я как-то слабо представляю себе такую ситуацию. Что у нас таких кортеджей что-то нету. Вот. Я не знаю, что, что почему у нас вообще насчет того, что куда-то эмигрировать, куда-то уезжать, да, я, как вы видите, не этот самый, не гений математический, не утечки мозгов, если я уеду куда-нибудь жить в другую страну, в другое гражданство, приму. Утечки мозгов никакой не произойдешь, я я есть, я меня нету, да, да тфун у меня и, и, и все. С, на, с нашим вот кота, Ну, кота, кота. Кота мама да воспитывает, ничего страшного. Вот. А я так считаю, что я не собираюсь, я кроме России я нигде не могу. Потому что здесь я говорю на языке на этом, и я пишу здесь. Тоже на этом языке, да, и я как бы не знаю даже, как объяснить. Это касается не, не только русских, это вообще касается вообще земли, то есть э, все, все народы, которые у нас живут, национальности, которые приезжают все. Да, у меня бывают приступы какие-то, но на самом деле нет, на самом деле мне не... Очень хочется со всеми спокойно, спокойно, ну, как бы вот именно общаться, ну, ну интересно. То есть какая-то грознь межнациональная, меж какая-то политическая, межклассовая, меж еще какая-то, еще какая-то, совершенно для, для меня неприемлема. Я считаю, что человек этот просто, он, ну, я не знаю, который, который начинает относиться как-то по. Как-то не так вот, говорит, это, там, те-то, те-то эти, не знаю, это, мне кажется, вообще, у меня это, ну, бывает, да, бывает какие-то приступы, бывают, но на самом деле, каждый народ, и у нас в России каждый народ на своей земле живет, а что, ну, нас России, значит, что, русские, что ли, да у нас половина, вообще, грубо говоря, не русские. И татары живут, и, и, и Чуваши живут, и Якуты живут, и да и кто только не живет. И мало малых народов сколько. В Карелии, в Карелии тоже малый народ. Да везде малые народы. И я уже не говорю про, про чеченцев с ангушами и всех-всех и. Да, тоже очень странно. И те, кто приезжает к нам, тоже из Казахстана, из Узбекистана здесь живут. Точно так же, точно так же, как среди... Почему? Или, например, сервис, который сделал американцы для обмена языка... языками. Ну, американцы сделали, ну и что? А почему? Я считаю, американец точно так же может быть человеком нормальным, хорошим, добрым, для людей старается, для всего мира. Или он может быть и точно так же русский... Извини меня, которую, которую я встретил, может быть вообще полным, отма, полным отморозком. То есть у меня вот рядом, он меня обманет, у инвалида, да, он делает что-нибудь. Ну, лохотрон, может быть лохотрон, конечно, тут люди сами виноват Да просто сделать какую-то подставу мне, что-нибудь сделает такое, я не знаю, он аккаунт взломает в компьютере или что-нибудь такое сделает, да? Тоже русский человек. Ну а просто у него другая точка зрения. Нет, я не говорю, что осуждать и надо или что. Я говорю просто, что у любой нации есть человек, люди, которые хотят мир, хотят мира, добра и не хотят никаких войн. Таких большинство. Вот. А и они спокойно, они. Я считаю, что большинство людей, людей нормально. Добрые, верующие, и они не хотят ничего, никаким другим людям зла причинять. Вот, и э, помолиться то, чтобы был мир. Хочу помолиться так. Чтобы был мир, чтобы это безумие, которое я вижу мельком, мелькает на экране, они говорят, ну а что? Говорят. И считаю, что это просто безумие, то, что они говорят. Вот, я считаю, что это безумие, а потому что мир и земля, мы здесь родились для того, чтобы служить Богу, а уничтожать здесь землю, это безумие, я считаю, вот так. Ну а если только Бог совсем уже решил, что все наша цивилизация уже того, то может быть, как бы по его воле, да, как бы, несколько ракет и все мы, все мы это того, может быть, новое испытание какое-то, ядерная война, ядерная зима, я не знаю, кто этого хочет. Вот. А так заработать можно, в принципе, чего? В принципе, ну, 14. Ну, если даже по 300 можешь зарабатывать, так примерно на 20, ну, 20 дней с выходными. Лучше, конечно, по 500. И на 20 дней, и 10 тысяч. Это вообще, я считаю, что это Огромная сумма. Десять тысяч. Да, на десять тысяч можно... Ого-го. 10 тысяч рублей. Во. Ре. Десять тысяч ре. Вот. Так что я за мир. Э, э, и э, за то, что... Вот. Э, за любовь. Нарисую. А, это же обращение. К Владимиру Владимировичу Путину. Нарисую сердечко сердечко, вот так, да, вот пронзенная стрелой, ой, извините, так, и, а, чтобы он не подумал, что это гарпун какой-то, я действительно, ну, просто, как бы, насчет D3 витамина хочу обратить внимание, и насчет вообще нервов людей в Санкт-Петербурге, в Солнечном, да, с этими проверками, еще хочу обратить внимание, и хочу еще, еще сказать, что я действительно вот написал ВКонтакте, ну, конечно, Владимир Владимирович не читает мой контакт, зачем это надо? Но я хочу э, сказать, что действительно, если будет заблокирован Телеграм, может быть, это так надо высшими силами, да. Но мне тогда, ну, блин, мне как бы мне как бы ВКонтакте уже я как бы там устал, подустал. Вот, и там работаю, ну, совершенно. Я там, кто зарабатывает там, я там не зарабатываю ВКонтакте, так что, вот. А тут у меня реально вопрос жизни и смерти стоит. Так что, если телеграмм в принципе, как бы заблокируют, ну, может быть, на такова воля Божья. Это воздушный поцелуй тоже, а, как бы, это, не знаю, не знаю кому. А всем людям да владимиру владимировичу потому что владимир владимирович ничем не отличается ни от какого другого человека на земле и, и, и также от павла дурова и также от а, Алекс, алексея навального и также от я не знаю какого нибудь человека другого совершенно ничем не отличается он такой же человек и все и все мы как бы ждем от него от него мы ждем, ну, то есть Павел Дуров уже сделал то, что, на что он способен, что ему Бог дал, может, даже еще не все, то есть это хорошая вещь такую, да, и не одну, кстати говоря, вот, я имею ввиду и ВКонтакте, и как бы, да, и другие люди тоже, конечно, естественно, все к этому приложили ум свой, все, им спасибо большое всем создателям, и, и всем, и основателям, это тоже бизнес, тоже дело такое. Поэтому, чтобы все они сети друг с другом не конфликтовали, чтобы все было. Чтобы все было так взаимовыгодно, так скажем, сотрудничество. Вот. Ну, а насчет того, чтобы читать личные переписки, ну, блин, вам, я хочу сказать, кому кто читает, вам самим-то, как бы это, ну, не знаю, люди разные бывают. Вот, воздушные пацаны. Это воздушные поцелуи такие. Тут Нет, это, это никто не курит в общественных местах. Так практически. Вот. И э, да, действительно, я э, если заблокировать Телеграм, э, я возьму свой паспорт. Российской Федерации с таким трудом полученный, блин. И э, просто, ну тот у меня был 10 лет, и он бы и был еще... Бог знает сколько. Но чтобы загранпаспорт сделать, то мне надо его было поменять. С таким трудом я так его долго ждал. Как бы его дождался. Но если заблокировать Телеграм, ну, блин, потому что все равно мне в 45 скоро менять. Ну, бред, бред. Ну, это потому что Россия, елки-палки. Как я могу объяснить людям, что я вот тот паспорт, я его бережно зашил. Это есть история. Я его сам зашил. В Белоруссии, да. Потому что надо было беречь его, я его зашил. Теперь э, обложка. Да, была пора на обложку. Пришлось менять теперь. И вот этот новенький, новенький с нуля паспорт с хорошим очень, таким запоминающимся номером, если заблокировать телеграм, я его сожгу и буду жить без паспорта. Вот так. Потому что у меня друг живет без паспорта. И никто, никто не делает никаких шагов, чтобы ему, чтобы ему было... Хоть какая-то, я не знаю, просвет какой-то в жизни был, да, может ему не нужна эта социализация, нахрен, конечно. Вот, но все равно, то есть, по закону, тот, кто его остал без паспорта, все, остались безнаказанными. А он просто вынужден, ну, как бы, да, без паспорта ничего, ничего, и он все, как бы, живет и живет, а я почему не могу да и нафиг, сожгу и все, Потому что придумали тоже паспорт, паспорт, а нахрена он вообще нужен? Нахрена он вообще нужен? Если человек, если человек живой, им не важен. То, что у него нету этого самого возможности даже, даже на медицинское обслуживание. Вообще-то, это как вот по-вашему? Вот. И поэтому у меня совершенно... У меня в 45 все равно... равно новый паспорт. После 45 все равно новый паспорт делать. Так что этот я сожгу и даже не дрогну, потому что у меня их было 8 штук, а может даже 9 было их. Так что мне совершенно пофигу. Это не то, что там... А... Да, читайте, завидуйте. Сейчас я не знаю, чему сейчас завидовать. Не того, что это все ерунда. Это я... Даже если бы я сто миллионов получал, я все равно так питался, потому что я так питаться привык. А это возможности, возможности, которые и обучение, и путешествие, и еще чего-то, да, каких-то вещей таких, не, не сказал бы, что я материальных. Каких-то таких, не знаю, может быть даже... Ремонты какого-то, досок купить, инструментов купить, или на земле дом построить, да, или участок обустроить. То есть вот этого всего, понимаете, вот этого всего. вот. Э, я сейчас, получается, что до да многие, да, лишены, и что, и чему завидовать. Вот, а Телеграм уже откроет и не такие возможности. Можно будет и на хлеб заработать, а можно будет что-то сделать созидательное. Потому что в стране, в стране, если не созидать, а только вот так вот, безопасности, безопасности. Ой, не дай бог, вот это бы все наше, вот наше, вот это все вот наши вот эти ресурсы, вот тут, думаю, никто-нибудь не наложил бы на них лапу еще, кроме нас. Да не касается никаких, не, не знаю, кого там, олигархов, не олигархов, у кого какая зарплата, да пофигу. Главное, главное, блин, что если у людей свободы не будет, да, будут писать. Ну и что, и, и будем писать то же самое, что и писали. Да. Так, так что взламывать это ФСБ, не взламывать. Если кто э, делает вещи нехорошие, допустим, для людей вредные, опасные вещи делает. Так это все он делает без всяких соцсетей, везде полно, да и в интернете полно. Это никто не блокирует. И приходит на работу мне откликается с сайта Авито, мне приходит предложение, чтобы я наркотики разносил. Авито тут ни при чем. Также сейчас начинают на Телеграм, вот с помощью Телеграма можно там договариваться, там каких-то там чем-то нехорошем. Да, обо всем это можно договариваться прекрасно без телеграмма. Да, с помощью там телеграмма можно устроить этот самый, не знаю, взрыв. Да взрыв можно устроить, может устроить только тот, кто разбирается в этом. Это специалисты. А специалисты у нас понятно где. Остальные люди у нас, даже мы, все мусульмане, большинство мусульман, взрыв в жизни никогда не устраивали. Вот что я хочу сказать. На самом деле. Ну, конечно, я мог бы еще там дальше говорить про это все. Но, ну и хрен-то с ним. Короче, всем мира, добра э, и любви. Вот. Аминь.